Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и еще на втором канале, я думаю, этого человека вы знаете. И так случилось, что мы сейчас находимся в Панаме. Да, наконец-то мы встретились, у нас получилось это все же сделать. У нас были, скажем, в интернете определенные разногласия я думаю, не что между надо, друг другом. Надо, да? Об этом надо рассказать, ну, потому да. что люди знают, что у нас там был, ну, как это, условный конфликт. Но это даже не конфликт. У меня были основные претензии в том, что от Макса приходили люди и писали типа подпишись на канал Макса, подпишись на канал Макса. Конечно же, я это воспринимаю исключительно как ну рекламу, и я считаю это некрасиво, uh -huh. то есть в моем понимании. Хочешь рекламу, напиши мне лично, мы с тобой договоримся и как-то сделаем. Но это, я не знаю все ситуации, я только вижу уже свою сторону, ну, конечно. А тут конечно, у тебя да. есть какая-то своя версия. Да-да-да, у меня была версия другая немножко, ну, в принципе, в этом же тоже ключе. Получается, что были люди-хейтеры, пока я не зарегистрировался еще, не получил как товарную, скажем, марку, когда ты набираешь 100 тысяч подписчиков. Ну, вот эту вот галочку такую Да-да-да, что у -у -у. уже твое имя не могут использовать никто, потому что если маленький канал, ты можешь зарегистрироваться под этим же именем и пытаться хейтить Серьезно, других да? людей. Я да. не знал об этом. И, ну, там пропишут не с маленькой буквы, либо вместе там слово, там как нибудь, знаешь такое. То есть она вроде бы визуально, если ты не ну да, да, не, да, не это не типа этот момент. Такие. Да да да, такой делаешь и все. И люди у меня многие начали писать там всякую фигню. Да ты там типа мудак, да там еще ну то есть другие. ну таких много, такие все пишут. Говорите его доллары. Хейтеры эти. Хейтеры. Это в этом случае очень классные. Мне помню попался мультик Раль в 2, когда он там покорял интернет, и там когда он стал такой типа знаменитый там пытался все набрать денег и он зашел в кабинет комментарии типа и там тоже чувиха говорит ему не читай никогда комментарии черная сторона ютуба потому что каждый человек или там в саус парке такая же тоже была тема когда чувак там вечером за бокалом минутом хитил всех людей кого мог там обсирал просто ну люди любят такой и кто-то наверное таким образом самореализовывается наверное потому что это самореализация вопрос это мне кажется человек, у которого все хорошо в жизни Жизни, которому ну, да. есть что конструктивно сказать, там будут писать какие-то комментарии, мне вообще по барабану, я никому ничего не пишу. Ну, То да, есть если да, задают да. вопросы, конечно, отвечаю, но это совсем другое. То есть одно дело вести диалог, а другое дело там какие-то лучи по носам метать. Ну, кому что нравится. Это точно. Ну, в общем, мы главное встретились, получилось у нас. Э без конфликта мы познакомились кстати я по ножовщину мы не прошли это да там... да, да. мягко слушай может надо было хайпануть по этому поводу там типа чтобы драха, я кричал на Вызывайте драха. на бой да. Надалась, да. бросить эту э, перчатку да, которую да да. Там... да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да на Южную Америку, на мотоцикле с Майами, и надо было передвигаться. И здесь я узнал, что, оказывается, яхтинг, на самом деле, достаточно доступная тема. Мы, кстати, с тобой сегодня уже обсуждали насчет катамарана, который подешевле, ты сказал сразу, лучше не стоит брать. Мы о этих темах еще поговорим чуть попозже. Это будет, наверное, один из таких важных вопросов для нового, входящих людей в эту стезю и я нашел лодку полузатопленную правда пресной водой ну дождями а -а -а. то есть люди забросили ее ну, где-то ну, через люки там натекло ну да да да как обычно происходит ну все же то есть пресная вода не соленая это не так по крайней ну, мере, это сильно так починить. Да, есть. да, и да, уже есть. И чувак говорит, типа, за 4000. А у меня как раз на тот момент было 5000, вообще, на мое путешествие. Я такой думаю, блин, ну 4000 лодку я могу купить. Лодка, я когда-то засматривался. У меня вообще, кстати, отец профессиональный капитан. Доступная но Ну, доступная жилье. появилось у нас, да. И, в общем, я так загорелся этой темой и начал, ну, анализировать, начал читать какие-то лекции. И, естественно, попал на твой канал. И я давно смотрю, то есть, твои переходы все когда-то еще с дочкой ходил. Ну, то есть, переходы индийские, все эти, все моменты, да. я это все пересматривал, как ты познакомился со своей супругой, то есть, и вот я тебя смотрел, Купидеса, Морозова, там, ну, буквально вот несколько там каналов, Такие. Так что я вот давний, скажем, Слушай, покажу, я да. знаю, что ты как-то с Морозом даже общий язык нашел. Да, как да. Как у тебя это получилось? Ну, нормально, мы как-то с ним я списались, и мы делали с ним даже какие-то трансляции, общались. Да, такая о, тема понятно. интересная. Ну, просто у меня это вообще... Не получилось. Не то, что не получилось, это вообще просто... Даже знать не хочу о существовании. Ну, видишь, то есть каждому как-то найти контакт. Не знаю, у меня как-то мы сразу вышли, я у него задал пару вопросов. Наверное, как мы даже, знаешь, у меня был такой момент, я написал ему, Говорю, что э, следующее свое кругосветое путешествие или путешествие я хочу начать на лодке, но я ничего не разбираюсь, но хочу пойти в кругосветку. Он говорит: ну, типа. Тебе дорога там знаешь э... на дно да да ну, вот, вот таким сразу да. как бы обрезанно а сказал что типа не в итоге все же я купил лодку кстати купил я лодку вот из минусов моих я купил ее без обучения и я кстати всем рекомендую все же начать в первую очередь попробовать прочувствовать у меня не было опыта я перешел 7 дней вот до колумбии и то с остановками на сан долго стояли то есть без парусов потому что был стиль и в итоге я не прочувствовал всех нюансов то есть не было плохой погоды была только хорошая погода и когда я это вот... же стандартно это даже да. нету в дарьяне дороги заканчиваются угу. и все а если тебе нужно в колумбию попасть если ты с севера америки едешь в юг то дарьен стоп на лодке в колумбию скорее всего в картогену да, да, да. пришел да, пришли, и да. дальше уже там люди едут дальше до Ушваи, ну, да, и да, да. куда доезжают кому как куда нужно ну, как раз я доехал, душуя. До угу. Так что да, вот такая тема интересная, что здесь Панама... Такое место силы. В общем, здесь получилось и познакомиться. И вообще, я познакомился с твоим каналом. Слушай, я слушаю, если вот... долго стоять, рано или поздно все к тебе там или мимо проедут, или заедут в гости. Я уже не могу здесь стоять. Расскажи ситуацию, почему ты здесь стоишь, чтобы вот, потому что мои подписчики не знали. на самом деле, мы сюда зашли, когда начался вот этот полный локдаун с ковидом, и нас продержали. Два месяца мы стояли вообще на якоре без возможности выхода на Ямайку. Ага. И после этого мы пришли сюда, и здесь такой там условный парадайз, потому что здесь хотя и был локдаун, но он такой, ты в локдаун тут никто, никому нельзя двигаться, всем сидеть на лодках, там все дела, ты такой на тузике едешь, где подъезжает аэронаваль, это такие как Костгар, и такие, типа, что, зачем ты сюда поехал? Быстро домой, быстро обратно. Я такой, дай ко мне рыба, надо, я же это, закончилась еда. Они ага. такие, а где твоя удочка? Я им подводное ружье. Вот они такие, а, ну едь. Что это такое? Нормально. Так можно. Так можно, да-да. Смешно было другое. Когда мы сюда заехали, здесь мы еще не прошли. Ну, тут карантин был двухнедельный. И нам говорят. Типа, ну, вы там в бар можете, конечно, ходить. Я говорю, ну, а если нам продукты нужны, ну, так в Портабелло съездите. Я такой, так как бы, мы же на карантине. Они такие, ну, вы же как-то есть должны, вы же не можете не есть две недели. Я говорю, ну, да. Они такие, ну, так едьте, вас остановят, скажете, да, мы еще на карантине, но мы едем в Портабелло. Я такой, прекрасная страна. но после этого, когда начало все приоткрываться, у нас мы с, начали ремонтировать наш селдрайв uh -huh. и вот на данный этап у нас селдрайвом проблемы вся электроника уехала в соединенные штаты на ревизию может я буду его менять на механический и мы вот уже во всяком случае поднялись поэтому уже какие-то шаги сделаны то есть э, uh -huh. проблема в том что селдрайва нигде нет то есть нету его ни в соединенных штатах там не там не там ну, мы сейчас будем придумывать как вот из говна слепить конфетку и сделать так чтобы мы хотя бы смогли двигаться потому что что сейчас мы можем сделать. Мы можем пойти в Коста-Рику, но ну, на Атлантической стороне Коста-Рика это полный отстой. Этот лимон угу. жуткий. Ну, да, да, да. Хотя там дальше отели какие-то есть, но это все не яхтенное, это просто некуда. То есть, если идти в Коста-Рику, это только по Пасифику. Угу. Перейти канал, конечно же, можно. Ну, это и, опять же денег. И, ну, да, деньги, там, да. да. Сколько там, 2 рубля примерно это займет, да? Ну, да 2 тысячи долларов. Душку, да. 2, от 2 до 3 оно угу. где-то будет заходить, в зависимости от того, какой агент, какой что. И мы хотим здесь сходить еще на Сан-Блас и сходить в... Колумбию, ага. потому что, ну, мне интересно. А Колумбия виза сейчас я не надо? Нет, не надо. Да. Потому что я помню, что было какое-то время, вот белорусам надо, однозначно мы транзитно было узнавали или нет, а так нужна. Поэтому... Еще, еще хорошо, украинцам сейчас же открыли французские заморские территории. Ага. И если, скажем, на там, Антильские острова можно было и так прийти. Ага. То есть ты просто заходишь и там делают то ты можешь находиться там. То есть ну, и улететь можешь, но прилететь не можешь. Ага. А сейчас сделали так, что можно там летать, ну, да. Да, но на Таити, на, в этой территории. А вы бывали а, на Таити? Да. <смех> Там другая была история и туда нужны были визы, но сейчас отменили и вот у нас один экипаж, угу. я думаю, где-то вот уже вот где-то сейчас переходят канал, и они идут прямым ходом туда и расскажут, во всяком uh -huh. случае. Потому что они уже получили все подтверждения. Это тоже с украинскими паспортами ребята. Ну, это классно, да. Расскажи э, нюанс касательно Карибского бассейна, вот как раз-таки, Центральной Америки. Я так понимаю, что здесь, э, на самом деле, нормального яхтинга толком и нету, Только Панама, вот, вот здесь припарковаться, да? Опять же, вот ты сказал, что Коста-Рика не очень, я так понимаю, ну, по что Никарагуа. Ну, Атлантической Нет, именно вижу. Карибский бассейн. Я слышал, что Никарагуа сейчас более-менее нормальная, но Никарагуа вообще считается здесь, в Центральной Америке, это такая Швейцария. Uh -huh. Туда много обвалили денег, сделали очень классные дороги, но чем отличается Тихоокеанская от Атлантической? Тем, что на Атлантическую сторону там, лет 5 назад проложили отличные магистрали. А до этого это были полностью отрезанные, то есть там mm -hmm. самолетом только летали, и они не развивались. Mm -hmm. Поэтому это такое, сейчас оно такое, чуть-чуть еще недоразвитое по сравнению с тихоокеанской стороной. Но э, туда уже можно начинать приходить, э, ну собственно все, то есть туда дальше, там всякие Рио Дульсе. Uh -huh. Ну мы туда не можем зайти никак, потому что ни, ни по осадке, ни uh -huh. почему. А В Колумбию здесь люди из Панамы делают виза-раны, они ходят, Колумбия-Панама, Панама-Колумбия. Здесь ага. Ты отсюда выходишь вечером в Сан-Бласе, так идешь-идешь, а потом одни сутки и ты в Картагене. Отлично, ага. то есть супер маршруты, интересно и, ну, и как бы там вообще дешевле значительно, чем в Панаме и много что даже лучше. И вот люди, которые ездят, говорят, людям нравится больше. Ну вот. То есть, что такое виза То есть, у тебя есть определенное количество месяцев, в которых ты можешь находиться в определенной стране. И ты должен выехать в другую страну и заехать обратно, и опять можешь находиться тоже какое-то количество. То есть, вроде как Панама 90 дней. Правильно? Было вообще спросом <как> <тут> раньше. <как> Смотри, здесь есть момент. В Панаме вообще сейчас они ввели 90-дневный коридор. Uh -huh. Но европейцы... Когда приезжают сюда, им также ставят 90 дней. Но если панамцы приезжают в Европу, у них 180 дней. Mm -hmm. И... Европейцы звонили в консульство и говорят: типа, что это за фигня? Ну, у нас так у вас. И консульство нет. перезванивали, они говорили: а, не, нормально, 180, не проблема. такое. И здесь, знаешь, как на дурачка. Если согласен с их правилами, то 90, если не согласен, то 180. Нормально. Давайте спорить, сколько это стоит. 100 баксов. Нет, моя цена, мои условия. Ну, кстати, как здесь вот с торговлей и как здесь вообще с парковкой. Достаточно высокие цены, конкурентные цены. Там. То есть я так понимаю, ну, что Колумбия как-то уже озвучила, она дешевле. Смотри, Колумбия дешевле по ремонту, по питанию, по продуктам, по всему. Все-таки Панама здесь более дорогая, за uh -huh. счет канала. Они тут, конечно, с гринго пытаются выжить максимум, uh -huh. который можно. Иногда цены вообще совершенно неадекватные. Мне посчитали здесь бимини с проеха у нас порвался. Uh -huh. Я их... Я говорю, посчитайте, он такой: ну, 300 долларов в день, 5 дней, полторы только заработают. Чувак, ты где живешь вообще? Ну, ты, ты решил за э, сумму, которую ты мне выставил, тут всю деревню кормить год или что? <связь> ну, <связь> ну да, учитывая их уровень жизни, вообще не понимаешь. То есть там проехать на лодке там до следующего острова 30-40 долларов. И, если посчитать, сколько ты должен был зарабатывать бы ну, за месяц, вот, все должны же ходить вообще, ну там, а ты голочки лодки офигенные. То есть ну, непонятный уровень жизни реально. Есть, ну, деревня, здесь, деревня. Смотри, здесь люди зарабатывают, ну я думаю, что самая дешевая зарплата, ну, самая маленькая, где-то в районе 500 долларов. Ага. То есть обычно маленькая это 800 долларов. Но при этом ты заходишь в супермаркет там, на 50 долларов это будут маленькие. Да, а -то дорого. Да. Но я думаю, что местные питаются чуть по-другому, у них другой этот, этот продуктовый набор и его можно здесь, ну Арсен, там напрямую да. там к фермерам поехать, там корову ага, купить, ну, быть, там да, ее да, там да, вечером да. разделать, знаешь, там себе, ну как-то вот такое. Не для еды, для удовольствия. да, да, да. Не, ну реально очень дорого. То есть если брать Панаму, Доминикану, ценник такой, что. Не, Доминикана Доминиканы другое, даже туристическая большая страна. Все-таки Панама это не совсем туристическая. Кто ездит в Панаму на отдых? Не, только если там канал пройти случайно. Это уже прямо такая либо экзотика, когда ты уже ни разу не посещал. Это уже там это. Все уже. Старика вот, где уже не могу это терпеть, знаешь, уже все хочу что-то другое, устал, хочу по а Панаму. Ты, а как ты относишься к Гондурасу? Тоже я не говорят, был острова, я типа Не там... был никогда. Uh -huh. Я знаю, что Гондурас, который здесь, на Атлантической стороне, он опасный. Там есть вот эти вот мели, которые ближе к Емайке. Uh -huh. И там очень много рыбаков, которые промышляют пиратством. Поэтому, uh -huh. если есть возможность туда не ходить, туда лучше не ходить. Ну, это как и Гаити, в принципе, там тоже говорят, что. Uh -huh. Нет, Гаити uh -huh. все-таки. Нет, Гаити там просто бедное население, там и они уже там от безысходности. Uh -huh. А там именно они там рыбу половили и заодно подзаработали. Uh -huh. Знаешь, поэтому uh -huh. Uh -huh. оттуда лучше идти. В... В сто... <laughs> да, да, да, оттуда лучше идти в сторону в ну, Ямайке, uh -huh. и потом где-то там миль 200 от берега, потому что там вот эти вот э, острова, вот такие мели, uh -huh. их, ну где-то, не знаю, миль, наверное, на 100-20 точно они уходят. То есть нужно с uh -huh. таким кружочком сделать, ближе к Ямайке и внизу идти на Панаму, то есть так оно безопасно. Да. Как вообще вот в плане безопасности я смотрел видео у тебя в Доминикане а в Бакрале и да, там да, неплохо, ну, не тысячи, как раз в Пирони, пятерку, да. пятерку, пятерку набрали, ну, есть... но это не, это не только у меня, это ну, в принципе со всей лодки, ага. то есть нас там уже было много. Понабрали, то есть всего этого, то есть как вообще где-то были такие случаи, насколько Панама тоже безопасно? Ну, смотри так, то есть, э, раньше в Панаме были э, моменты, но сейчас Аэронаваль взялись за это очень серьезно, uh -huh. и этого больше нету, то есть, может быть, если ты где-нибудь там станешь в каком-то неудачном месте, там, э, то могут быть какие-то вопросы, uh -huh. я думаю. потому что в принципе вся центральная америка она ну, опасная да, то есть, да, да. Да. выходя в город шансы забеременеть и умереть примерно 50 на 50 но в принципе если ты в каких-то туристических местах типа там ну вот как здесь там на якоре стоишь то конечно ничего с тобой не будет это и ну вот допустим, даже здесь, в Марине, там, на якоре, никто лодки не закрывает. То есть, ну, mm. Вообще, mm. и mm. в большинстве стран, где мы были, лодки никто не закрывает. Знаешь, что такое? А вдруг кому-то нужен там какой-нибудь ключ на 21, ага. ну зайди, возьми там, да ну, да да. и да, все, это нормально. Яхтенное такое братство, скажем, какое-то да, присутствует. Да, ну даже если этого нету, даже если ты один, то скорее всего к тебе никто не полезет. Ну, я даже не знаю ситуации, в которых бы полезли. Тузик ночью украсть могут, если ты его там ага. забыл поднять. Даже у них есть, это, у французских от РМРов, эти шутки, как же он там... Анекс uh Анекс -huh. uh -huh. Это типа тузик на воде, тузик подарок Но это больше в основном, наверное, за мотора, да, будут? Конечно, из-за мотора, скорее всего но, Тузик раз, сам если никому будет... не нужен, его если... снимут и выкинут Да, если мало сильный мотор, то, в принципе, он тоже сильно не будет все же, как море, да, да, я, я думаю, там десятка, десятки, пятнашки, но... вот их имеет смысл прятать Ну, да, да, да, ну все или все поднимать все... на ночь тузики, это прямо лучше Сергей, вроде бы ты как устроил какой-то онлайн-курс Обучение, да? да? да Расскажи да, да, про да. это, потому что такое, ну, во-первых, наверное, большинство людей хотят э, постигнуть яхтинг, но не знают как, да. И второй момент: э, у тебя как бы такая, скажем, по ну, крайней мере, я первый раз так столкнулся, то есть ты предлагаешь онлайн-курсы. Ну, смотри, это же онлайн-курс теории, это же не онлайн-курс, там практики. То есть для чего это нужно? Когда человек приезжает на лодку, ему нужно давать практические знания. Если uh -huh. он не знает, где там красная лампочка, где зеленая, ты начинаешь объяснять. А другие знают, и ты просто тратишь чужое время на вот uh -huh. эти объяснения. Много, а когда да. все приезжают на одном уровне плюс-минус, то тогда ты уже можешь эффективно что-то делать. А курс я начал, потому что я здесь застрял. То есть у меня uh -huh. ну, все равно стою, какая разница. И это у меня в голове давно было. Я думаю, ну надо сделать. И uh -huh. вот мы, мы его год делали, то есть ровно uh -huh. год. И там, получается, как бы с видео, я, честно, не заходил ни на сайт, ни Там есть пробный курс, можно зайти посмотреть, видеообъяснение, потом идут тесты и там разные разделы. Там я все показываю, как это работает, теории на практике, как это физически, как выглядит, как это лодки, где оно находится. То есть, я туда очень много времени Полезная информация. Но вообще как, это шаг к тому, чтобы сделать свою школу? Так у меня школа же есть, у меня уже давно. А где то как учишь? То есть, на своей же лодке, получается? Ко мне Ко мне делали, приезжают, да. да. Uh -huh. Ну, мы же лицензированные, я же яхтмастер-инструктор. А, uh даже -huh. он Да, uh -huh. и мы можем выдавать лицензии яхтмастера uh -huh. даже без привлечения аккредитатора с главного офиса. Потому что uh -huh. обычно нужно, чтобы он приезжал, а так это я могу делать, потому что, ну, как бы, уровень позволяет. К нам приезжал аккредитатор, мы uh -huh. сделали полную аккредитацию школы. Ну, просто мы это не анонсировали никаким образом, uh -huh. потому что, ну, как бы, мне приезжать, я не могу сделать больше, знаешь, uh -huh. чем... Ну, это, а, Чем это день. была ну, проба, но сейчас у нас есть филиал в Греции, мы сейчас развиваем другие страны, угу. поэтому я думаю, скоро будет это все, так достаточно много где. -то. Может и Чартер, но уже делаешь компанию. Может быть, пока, uh -huh. но ну, мне нужно где-то, знаешь, вот чуть-чуть приостановиться uh -huh. и уже начать работать, потому uh -huh. что э, совмещать и это и то это невозможно. Тебе нужно сделать нормальный менеджмент процессов, если ты стоишь, как бы и меняешь локацию, то у тебя интернет есть, ну что это за работа? Ну, да, это? Да, да, ты да. не можешь, если не можешь обеспечить сервис, это не работает. Вот это говно. Это точно. Скажи вообще, вот как многие люди думают и рассматривают лодку, как вариант заработка, стоит ли в эту тему влазить или нет? Смотри, у меня э, есть сейчас ролик, который я готовлю, uh -huh. именно как зарабатывать на лодке, э, есть несколько вариантов, ну вот вообще как, то есть варианты просто взять лодку и катать туристов, э, я считаю, что это не вариант, uh -huh. то есть это не заработок. Лодка будет сильнее изнашиваться и этих денег не будет хватать даже для покрытия того, что ты будешь получать вот, uh -huh. из носа лодки. А если брать э, как вот инвестицию знаешь вот как типа инвестиция там в недвижимость uh -huh. э, такие варианты есть и есть компании которые с удовольствием возьмут эти лодки себе на ну, вот, на обслуживание uh -huh. и ну, про это я расскажу потому что мы возьмем там интервью с ребятами которые этим занимаются. чартерную компанию ты ее сдаешь эту лодку ты сдаешь да? лодку uh -huh. в чартер и там они у тебя, следят, они, ее, они следят uh -huh. используют и там вот в зависимости от того там какие условия ага. ну, то, ты получаешь там какую-то прибыль иногда они делают э, аккумулятивные то есть допустим там ты дал там столько сарей, я дал столько сарей и согласно своим вот этим вот ты получаешь там ага. свои дивиденды такое тоже есть и я об этом расскажу но... Надо просто сесть и сделать, так что имейте виду. Момент еще. Большинство людей хотят, конечно, попасть в яхтинг, мечтая о возможности много путешествовать, возможности, наверное, такой определенной свободы. Но, естественно, денег не хватает. Что ты можешь порекомендовать тем людям, у которых, скажем, ну бюджет десятка? вот Ну, хочет он все равно это. Я считаю, что нужно идти и заработать еще. То есть, я считаю, что… Какой минимум? Есть ли такое? Я думаю, что где-то, ну, я не знаю, если лодка... Ну, в общем, смотри, я считаю, что лодка там старше 10 лет, я бы ее уже не брал. Uh -huh. Ну, потому что это слишком много с ней мороки. А исключение может быть, если за ней там хорошо следили, uh -huh. если ее там в это время там постоянно... То это будет заметно сразу по износу, и это будет просто дорого. То есть ты покупаешь лодку, допустим, там за 50 тысяч, и ты в нее еще вложишь там 40. Лет. Uh -huh. Если ты за 90 возьмешь, то будет и свежее, и лучше, и новее, и в нее уже вкладывать нужно будет сильно меньше. То есть uh -huh. ты за эту же финальную стоимость получишь лучший, э лучший объект. Но все равно в каждую лодку все равно придется какую-то сумму вложить, правильно? Да, но одно делать... дело поменять мотора, другое дело поменять фильтры на моторе. Да, Знаешь, да, да, тут да. есть разница большая. Совершенно верно. Поэтому надо выбирать умом да, конечно нужно и нужно лодок делать обязательно сервей потому uh -huh. что их иногда там ударили или она там притонула ее там залепили и, там, uh -huh. и если ты не понимаешь ты потом well, такого да. кота в мешке купишь и потом будешь не знать что сделать yeah, потому что покупать. потом люди которые будут покупать они закажут сервей и за -а, чувак не спасибо давай до давай сам <laughs> без <laughs> меня щепетильный вопрос монахул или катамаран все зависит от того, как ты планируешь. Я знаю, э, что ты ходить. просто любитель монахонов. Нет, я не так, любитель да? монахонов. Нет такого. Нет, мне ну, очень я нравится. Я про это то катамаран. видео ты говорил про то, что типа если хочешь ходить, то есть типа надо именно монах. Если хочешь ходить, нужен монахон. Угу. Если хочешь э, удобнее жить, Катамран вполне прекрасно. Угу. Просто смотри, э, есть э, многие акватории, например, вот мы выходим из Панамы и идем э, в сторону французской Полинезии. Угу. Есть всего там полтора-два месяца в году, даже месяц, наверное, когда ветер будет дуть по направлению к Галапагосам. Uh -huh. В остальное время он будет дуть прямо ровно с Галапагос, прямо тебе uh -huh. в морду. И вот мы ходили, то есть это тысячу миль. У тебя такое, ну жесткое рубилово рубилова против uh -huh. волны океанической, то есть у тебя там скорость не очень там. Ну да, да. И... там наверное, какая четверка, у тебя пятерка на твоей будет или нет, И... или больше? Да, будешь... да нет, просто... четверка где-то, даже да. меньше иногда может быть там. Да, Исла -дель Коко, там 300 миль, мы по-моему неделю туда шли, <связь> то есть это жесть вообще. Но, да, да. Но если мы туда идем, то на, на мультихолле ты туда не дойдешь, Ты ага. просто, я не знаю, сожжешь все, что у тебя ну, есть то топливо. То с галсами, если только, ну, такими прям так, очень большими. Такая патамара наш галсы, там, у них там лавировочный а -а -а -а. угол а -а -а. там за 100 градусов, куда ты пойдешь? Либо там в Эквадор такой а -а -а. отруливать Панаму. Ну, короче, это полная фигня. Ну, либо на моторе фигачить. Ну, как на моторе против большой океанской волны, а -а -а. у тебя а -а -а. скорость а -а -а. будет два, знаешь, там. А -а -а. И ты будешь вот, вот, вот это вот постоянно, то есть это мучение. А -а -а. И получается, что что на катамаране тебе нужно будет ждать там 8-10 месяцев для того чтобы ты вышел в комфортных условиях. а потом дальше там уже нормально. то есть э, ты дойдешь быстрее. Uh -huh. но здесь ты выбираешь это время ты ждешь 8 месяцев и потом идешь или там палочку в зубы такой напрягся дошел до голоповоз, а потом уже нормально. То есть тебе не надо эти 8 месяцев uh -huh. э, ждать. То есть если ты готов 8 месяцев там где-нибудь откисать и ждать пока у тебя погода будет, да катамаран в этом плане идеально. Если ты не хочешь, хочешь, ну просто таких мест достаточно много, uh -huh. то есть и тебе, особенно со сменой экватора, тебе нужно очень много тогда ждать, то есть именно подходящего сезона. Хочешь ждать – ждешь, uh -huh. не хочешь ждать – нет. Жить, если, допустим, взять там Карибский бассейн, на катамаране, конечно же, лучше. Места больше, то есть э, шкафов для осадка барахла меньше, больше, осадка, ну, осадка тузиком решается, uh -huh. в принципе, мощным, ну да, опять же. Там на тот же санбласт, на двухметровой глубине ты на катамаране идешь, я на свой конечно туда не пойду, я угу. и по три метра не пойду, на ну, всякий случай. Опасно конечно, нужно ну, да. потерять. Да, да даже не потерять, просто ударить его, знаешь, зачем это нужно, ага. это неправильно. Поэтому э, жить на катамаране, вот там ходить по Антильским островам, это просто шикарно, если тебе нужно перемещаться, и особенно не ждать сезона конечно катамаран для этих целей не подходит угу. лучше тогда уже монахул, все же как-никак 30 ну, градусов да и все ну, хорошо без градусов он тоже не пойдет ну 40 пойдет ну да вот ну новые технологии есть там электромоторы либо они все же еще достаточно сырые то есть кто-то ставит от тесла батареи там усовершенствует кто-то там даже кайт серф, кайтинг уже есть да ну, я видел кайт. да этот парашют выстреливает да, когда технологии он уже управляет такие, да. но они правильными попутными курсом конечно против ветра они тоже будут ну, сложно но да. суть того что что технологии не стоят на месте, правильно же? То есть, ну бы... смотри, я вот смотрел себе ну, электрический drive uh -huh. я думал его поставить, но пока нету емкостей батарей, которые будут это нормально обеспечивать. Uh -huh. То есть, чтобы обеспечивать там мотор там, ну, по, условно да, 40 лошадиных uh -huh. сил, тебе нужен генератор там под 20 киловатт. А если у тебя ну, там да. ну 6 киловатт, то ты вообще как на тузике будешь ездить там с этим, э, с докаткой угу. на два с половиной такой, знаешь. И подгребать еще весной. на вилчере велчере такой, знаешь. Короче, не пальто. Это будет медленно, это будет, ну, плохо. А, ну, как технология, ну, уже самих моторов классно, просто нету пока нормальных емкостей, которые могут ну, нормально это все толкать. Uh -huh. чтобы мне не говорили, что это все есть, херня, ничего нету. Я знаю очень много людей, которые... Uh -huh. Уже это попробовали и общался с лич, лично с людьми, у которых уже эти системы стояли. Потому что есть даже ну, там, в англоязычном мире блогеры, которые <свист> составили электромотор. Я там с многими знаком. Это пока э, не технология, я ее пока не рассматриваю. Mm -hmm. Именно из-за батарей. То есть сам электрический мотор офигенный. Вопросов нет. Uh -huh. Ну, а батарея уже сложно. Хорошо, если мы вот говорим про тему лодок. Есть еще тема, вот я даже вчера задавал тебя по поводу траулера. Это uh -huh. же как бы э, лодки с довольно экономичными двигателями до тихоходы тоже относительно вот но зато у них жилое пространство больше но это понятно это не океанские лодки траулеры достаточно океанские ну есть экспедиционные там не знаю но они как бы уже по деньгами размеры да а скажем вот здесь в обиходе больше такой 36 скажем до 45 обычно мы смотрели мы смотрели с нашими друзьями которые ходят на power стоимость владения power и парусная лодка если взять 10 лет даже при больших расходах топлива при всем э не отличается uh -huh. то есть она приблизительно одинаковая поэтому я не вижу проблем на скажем на траулерных лодках очень классное распределение пространства то uh -huh. есть 45 она внутри ну просто в два раза больше чем э монохол ну, да, то да. есть это прямо сильно, в плане места, сильно лучше. Uh -huh. Ну и там расположение удобное, там каюты там, каюты там, то есть там flybridge, потом это гостевая каюта внутри. Это отличные лодки, uh -huh. мне очень нравятся. Ну они чуть-чуть дороже будут по стоимости, uh -huh. естественно. Ну раза в, да. в два, наверное. но опять же, видишь, обслуживание. То есть, если говорим, правильная смена, согласно временных определенных, там, ограничений, там, веревок, правильно, парусов, правильно? Ну, правильно да, говорить? да, да, конечно. Риггинг, и... мачта, это все, это все кучу денег что стоит. Слушай, есть люди, вообще, там, мачку сломал, влепил, там, с какого-то дерева, там, я читал про карибских, там, некоторых бомжей, скажем так. Слушай, ну, из говна и палок яхтинг я не рассматриваю. Я считаю, ну, да. что я делал ролик про сколько стоит это э, реально, жизнь. Ага есть нормальный подход у тебя сломалась мачта ты ее там окей может быть не меняешь может быть клепаешь делаешь если у тебя там износились веревки ты их там не сращиваешь из двух кусков uh -huh. говна а ты берешь и покупаешь новую ну, да, и да. это стоит там окей 400 долларов у тебя стоит веревка и ты берешь больше берешь и башляешь вариант. все нет вариантов других. Uh -huh. лепить там из там из плести из лиан ну Кому нравится такой яхтин, да. Это не у меня в этом случае было, вот когда мы сейчас пошли на Баварии, то есть лодка не проверена, лодка стояла долго. Да, у нее был когда-то океанский переход, но что она дальше, как, непонятно. То есть ни ванты, ничего не менялось. То есть много чего моментов, таких не обслуживалось. И когда уже ветер дует двадцатка постоянных, ты уже напрягаешься. А когда он дует по рыме 23, 25, по 30, ты уже понимаешь, что ну, просто если сейчас что-то ты порвешь, там, как бы, ну, да, да, то да, есть да, и ты все. Встал, да. То есть и пипец себе будет. Да ладно, если она. Ляжет там это мача просто без каких-то проблем. А если она ляжет еще у кого-то, ну, она например... может с и пробить корпус, например. Ну, то Тоже есть такой вариант. Как бы и жесть. Поэтому ты уже начинаешь, естественно, чеквать. То есть обслуживание в этом плане. Ну и понятно, и траулеры те же самые старые. Но все же. Следующий вопрос, который, наверное, важны всем. Скажем так: я для себя выявил, что есть, скажем, таких три акватории, на которых можно существовать, не ходя трансатлантики. Ну, там локально купил лодку. Там да, да, да. Ходишь. То есть, например, это у нас Карибы. Да. Одно из классных мест. Это у нас Средиземка. И, наверное, я бы сказал, что-то с Азией. Или нет. Можешь подправить меня. Азия вот отличная для яхтинга. Угу. Да? Филиппины, Таиланд, Малайзия. Вьетнам, там чуть-чуть только так. Малайзия, Малайзия да, да, Индонезия. Малайзия вообще шикарная. Ну там, там есть с течениями тяжело, себе. да, ветрами там есть тоже какие-то. И нюансы. на Филиппинах тяжело. Да? Угу. Да, да. Малайзия, например, э, это duty free. Ага. И там очень дешево. То есть там хорошие марины. это раньше было? То ну, есть учитывая, что да, сейчас ковица. после... Да, да, А ковида. ты думаешь, что-то поменяется? <сих> Блин, если, ну если в Тае ты ставишь лодку, она стоит 50 долларов в день, mm -hmm. то в Малайзии это стоит 12 долларов с водой и электричеством. Mm -hmm. Это Отлично. марины на уровень выше. То есть это там, типа, катаки на Балу, там, пятизвездочная, у которой там три бассейна входят в это. И там свой кинотеатр, и тренажерный зал, там, и все ничего это, это все входит сам. в марину. Uh -huh. И ресторан красивый, и там, и, и, все, ходят за за... и все это за 12 Профига баксов. В день. Так можно и жить. Можно, <нормально> да, да. Тогда так, так и многие делают, и, скажем, лодки э, селят в тае, потому что в тае прикольно. Uh -huh. Потом переезжают в Ланкави, там поднимают лодки, делают весь ремонт, покупают все детали, все. Uh -huh. Ну, то есть, нормально. Акватория Европы, ну, понятно, Средиземка достаточно лайтовая, да, но... Интересно, он, но зимой же холодно. Ну, зимой холодно. Ну, вот да. тебе все ответ. Единственное, тебе что нравится. только 6 месяцев, да, к сожалению, да, да, ты да, бери и да. готовься. Карибы отлично, но тоже сезон ураганов. Гренада, например, не поясе ураганов, uh -huh. ты можешь уходить, там с Мартиник, который иногда, там Сан-Винсент уже так иногда цепляет, все, что южнее, нет. То uh -huh. есть там проходят тропические шторманы. Ну, что такое тропический шторм? Ну, тридцатку подулось, если ты нормально uh -huh. заекарился, uh -huh. ну, полсезона uh -huh. или буй нормальный, там uh -huh. какой-то ты его проверил, там нырнул, посмотрел, то стой, что с тобой будет. Uh -huh. Ну да. Ты говорил, что ты уже прошел 100 тысяч э, да, морских миль. Морских миль. Да. Это 180 тысяч километров, это очень огромный... Э, Огромнейшее расстояние. Слушай, ну, это сколько ми... раз экватор ты мог не, перейти? Ну, ну, слушай, э, это же, ну, и да, вот да. туда, и сюда, сюда, и, сюда она... и туда. Гонять, ты, кстати, знаешь, почему морские мили, а не километры? Ну-ка, поведай. Могу что-нибудь ляпнуть сейчас, как потом напишут эти хейтеры. Ну, давай, рассказывай. 360 градусов – это шар, угу. это, ну, вот, земля. Так. 360 каждый градус состоит из 60 минут одна mm -hmm. минута одна морская миля все а -а -а. Вот очень так. просто вот так вот все же ну, это большое расстояние если у лодки ресурса корпуса, вот как бы твоя лодка с большим проблемом, знаешь, как автомобиль, ну сравниваешь там. А, Смотри, здесь же все состоит из, э, это, чем лодка, почему лодки вот ломаются. Uh -huh. Потому что сам корпус, ну, если ты его там не ударишь, скорее всего, с ним, ну, может там какая-то быть усталость uh -huh. там с годами, но это не неважно, это, оно не будет так менять. Uh -huh. То есть у тебя есть там двигатель, у тебя есть такелаж, у тебя есть там паруса, там, у тебя есть, ну, вот все, каждый uh -huh. там, не знаю, АИС. Каждая система имеет свой срок службы, uh -huh. и она ломается. То есть, если ты ее обслуживаешь нормально. Своевременно. Uh -huh. своевременно. согласно там мануалу, согласно всего, то есть, оно будет работать все и очень долго. Это не как автомобиль. Это, наверное, можно сравнить с автомобилем для оффроуда. Uh -huh. То есть, ну, ты да. там где-нибудь там в какой-то квет на нем упал, у тебя там выгнуло колеса сколько срок службы у этого автомобиля ну, понятно, ну пришел понятно. колеса открутил новые поставил там негнутые знаешь uh -huh. там или эти подрамники и это что ну, от этого автомобиля испортился нет просто этот узел ты заменил все uh -huh. и у тебя опять как бы нормальная система с лодками то же самое агрессивная среда много чего портит много чего ломает обслуживаешь меняешь и у тебя опять все с чистого листа обнулился uh -huh. Ну да, отлично но ты вот, э, как в душе, есть ли у тебя такие выражения, вот настоящий моряк, да? Вот есть такое у тебя вот выражение, что там типа суша э, там, пятки жгет, или как там, я знаю, там есть некоторые моряки. Как вот я ты не, себя видишь, Я не настоящий моряк, угу. у меня такого нету. То есть, как это, я и сварочную масочку я на стройке нашел, знаешь. Дяденька, я сварщик-то не настоящий. Так вот, у меня такого нет. Просто мне нравится жить на воде. И мне нравится возможность менять локации. Uh -huh. То есть вот сейчас мы стоим в Панаме, мне здесь все нравится. Да, надоело, да, надоело. Куда-то перейти, там, я приду в Картагену, а там опять прикольно, например. И буду там стоять, пока мне не надоест. Uh -huh. И у меня нет такого, что я должен куда-то идти, ну, мне не надо. То есть я себе живу в том формате, в котором мне нравится. Надоело картагена, не понравилось, неделю постоял, собрался и нахер оттуда, Все, другое место куда-то, которое тебе нравится. Захотел там, не знаю, пошел в Нью-Йорк там или в Майами стал, вот ну, в Майами да. я стоял, Бэйссайд Марина, это там, 150 метров от этой арены, там, которые там всякие там, Бионс приезжают, и uh -huh. такой, вышел такой, себе пузо почесал с пивасиком, послушал концерт, такой, пошел обратно. Это прямо центр города, это сети бизнес-директории, то есть это, ну, ну да, это круто. нравится тебе такое, стоишь там, надоело тебе такое, идешь там на сан блок там поймал обезьяну и жопу вытер блин выкинул и все опять у тебя ну, это... да, да. все хорошо опять знаешь. мне вот в этом плане очень сша понравится что ты можешь реально практически во всех центрах города ну там атлантического побережья что наверное будут тихоокеанского побережья стоять везде есть заливы ты можешь прям бесплатно стоять или это очень дешево жить прямо в центре города чем например в сравнении снимать то же самое и жилье прямо, ну вот то в том есть. же в том же нью-йорке например у них есть несколько марин которые находятся не в джерси там mm -hmm. понятно там ну лодки стоят, а прямо в, в, на Манхэттене, то есть угу. и ты там вышел себе, на, и, и, ну, и там они такие на буйках стоят, угу. то есть это только Уриняете, на летний да. сезон, ну, а потом ты просто уезжаешь оттуда, летом ну, ну, да, да, ну, да. лето в Нью-Йорке, классно, зимой что там делать в этой холодине? Это как там э -э фрезенбург, как их называют, да, это зимний Птицы, что-то есть. Канадцы переезжают, с Канады выезжают на Флориду зимовать, а потом ну, да, обратно перелетные, такие нему. Только на лодках пере... по каналам. Конечно. У тебя, кстати, было опыт хождения по каналам, например, в той же самой Европе? Нет, я по каналам ни разу не ходил. Это тоже такая интересная тема. Ну, это так чисто. Нет, нет. У меня есть такого из самого сложного. Я заходил в Кению под мостами и электрическими проводами. И там прямо вот такой вот лабиринт был. И еще э, нужно было выбирать отливы, потому что у меня э, клиренс ну по верху угу. 21 метр, а клиранс клиренс моста 17 метров. И там прямо мы там... А отлив что 3 метра, там сколько там? 3,5 с и, и вот мы там шли. Это и... не там ты ремонтировался, когда а, ты там, там причаривался? Да-да-да, да, прямо осушался. Будет. Да, угу. ну, туда же зайти надо было. Ну, там да. прямо один день или два дня в месяц ты можешь туда зайти Ни и хера все. Себе. Потому что на спринтайде, когда, ну, ага. когда вот, там, солнце, луна в синергии идут, и получается огромный прилив. И Ничего вот, и, собственно, на отливе, там, также заходишь под мостом, про а, антенну сломал, потому что она делала там, дэн, дэн, дэн. ну, кронштейн, ну, как бы это ну, такое, все. вот тебе есть. весь ну, цена вот... захода. Как мне, вот, лично это всегда было вот, ну, розность я не знаю, если у тебя то, что тебе не нравится, вот, в, в яхтинге, то вот у меня было, это как раз-таки парковки обычно, то есть вот именно заходы в те места, которые, акватории, которые неизвестны, это самая нервностная тема, которую ты, вот, причалить, не ну, поначалу так, потом, когда потом у, у тебя трощи. уже, э, знаешь, сложно что сложно неуверенность там если ты вот э, заходишь лодкой и ты ее там, не до конца чувствуешь ты можешь там ты боишься там ударить кого-то другого uh -huh. там если ты лодку свою чувствуешь хорошо у тебя есть там не знаю там подрульки все ты, ты захотел ее, там на два сантиметра в сторону подвинул конечно так ты не uh -huh. переживаешь Вначале, конечно да потому что это страшно потом когда проходит время это, конечно уже ты к этому относишься очень спокойно uh -huh. а, видишь как Давай. Ты э, вот, постоянно путешествовал ну, вот, там, на, там, на кемпере, на машине, на мотоцикле, там, угу. лодкой. Э, и ты ну, был такой достаточно один. Сейчас ты с ребенком. Угу. ну И, в принципе, я заметил, у вас немножечко разные взгляды с женой на то, как это должно быть. Ну, да. Вот насколько это сейчас тяжело, насколько это ты, тебя меняет, насколько вот, ты вынужден подстраиваться и насколько это тебе легко дается. Хороший вопрос. На самом деле, это тяжело. Вообще, как бы, дети, это, ну, отнимает определенное количество лет жизни. То есть, у нас распределение с моей женой идет 50 на 50, скажем. То есть, как бы, ребенок мой, поэтому, естественно, я занимаюсь и им. И, там, ночью встаю, там, все ну, это, да, то есть, да. такие, знаешь, моменты. Потому что есть у людей, вот, знаешь, у знакомых моих, там, то есть он спит, потому что он зарабатывает. То есть у нас такого нет. Вот, конечно, мы разнимся, то есть даже, я больше такой, знаешь, как мне нравится иногда там ошельничество, но мне при этом нравится иногда там движ какой-то. Мне не хватает адреналина в моих путешествиях, вот даже сейчас. Вот вроде находимся там и в Доминикане, но не хватает там ничего. То есть хочется там взять какой-нибудь мотик там, эндуро, там полететь куда-нибудь по лесам, но я понимаю, что я не могу там это себе позволить. Там. Либо я там то же самое взял какую-нибудь вот, разбитую лодку там, скажем, завис бы там на годик здесь, но ну, я понимаю, что там моей тяжело а, будет находиться. Ребенок, да, там свои нюансы, то есть, постоянно покормить. То есть, если раньше я ехал на мотике, понимаю, у я устал, там, мог остановиться, разложить палатку и уснуть, то сейчас, конечно, затратная часть, это уже в разы просто увеличилась потому что а, требования разные. Поэтому, да, есть в этом очень большие сложности. К сожалению, приходится подстраиваться, и, наверное, в этом случае, как бы, я очень сильно прогибаюсь. То есть, и в плане... Вот той свободы, которая у меня была, когда я путешествовал один, конечно, уже ее не получить. Ну, семья. То есть, ну, это как бы... Те обязанности, которые ты вместе с приобретением семи, ты получаешь, у тебя не, ребенок, ну, Это цена чего-то... А да, да. ты готов есть... платить за там, то, что ты получил... Совершенно вот. верно. То есть раньше я, например, себя чувствовал одиноким, сейчас я не чувствую себя одиноким, я сейчас чувствую себя с определенным грузом ответственности, которую надо этим временем нести. Вот. Но когда я путешествовал один, даже, вот, например, на яхте, вот, у меня реально получилась такая ситуация, я реально себя чувствовал одиноким, потому что ну, ты пришел один, там, например, где-то. То есть я искал постоянно команду. то есть мне вот мне, ну, мне вот не хватало этого. То есть, даже у меня был всего лишь в итоге наверное, один переход, когда я шел с Кубы там в Майами. Когда один. А так в основном я находил благодаря кстати Ютубу вот Там не за деньги. То есть это обычно было там, либо мы просто ну, скидывались. Ну просто крю, по, да да, да, да, да. Такое, как бы, чисто и скил людям, и там идешь дешево им, получалось. Вот, но, э, то есть я вот понимал, что вот это немного одиночество. Даже, например, когда едешь на мотоцикле, ты вроде как и свободен, но... Ну, у тебя там столько точек контроля, ты же постоянно во внимание, Ты да, ну, да, ездишь на можешь, но... таком вот, как, допустим, на машине, да? То да, есть да, это да, на да. машине может быть скучно, а на мотоке... Уже сразу, У тебя да, концентрация да, сильно да, да, больше, такое. и ты уже типа за... Типа, нет. Да, да. <смех> <смех> Вот, наверное, самым был моментом, когда ты реально очень много взаимодействуешь, когда я тоже путешествовал по автостопам, вот я по России до Таиланда автостопом доехал. То есть, вот тогда ты прямо реально… Только вот что и делаешь, это ты болтаешь и болтаешь с людьми, потому что, которые тебе Ну, потом ты подводят. просто вынужден, потому да, что ты... эта цена того, что они тебя везут. Бесплатной дороги. Ты же аниматор. Они аниматора себе на проезд. Вот. Так что сейчас, конечно, немного сложнее. Сейчас приходится думать и немного менять те взгляды. То есть я все равно хочу лодку, я хочу возможности передвижения и путешествия, но я понимаю, что на данный момент мои финансовые возможности, я зарабатываю только сейчас в основном на Ютубе и, то есть я понимаю, что мне вот за счет моего дохода на ютубе я уже не могу так путешествовать мне приходится замедляться потому что раньше ну сам понимаешь ну то да, то ну, так тебе нужно аккумулятивный бюджет да, да, да. Ты его если ты стоишь на месте ты его собираешь если ты начинаешь движение ты все, его тратишь. сразу тратится все да, да, то да. есть и ты там постоять приходится сейчас дольше то есть время стояния увеличилось. Да, да, да. ну но это логично а конечно. потом поэтому приходится придумать все время какой-нибудь контент и ты естественно разочаровываешься если вдруг какой-то контент не зашел да а ты там скажем, А это не очень обидно, ты делаешь и на что-то такое супер смотришь такой а не мне не нравится а где были титры то есть это уделено же много времени правильно и монтажу и там и покупки тоже электроники под настройки Или там найти даже человека уговорить какого-то интересного да, человека да, на интервью он такой да нахер оно мне надо типа <свят> не <свят> хочу и такой нет не надо это к сожалению да вот такая обидность бывает у некоторых наоборот хорошо выходит это легко деньги да там получается на и просмотры там огромнейшие, а у некоторых нет. Просто это нишевые, очень нишевые э, нишевой контент. То есть яхтинг, он в принципе мало кому интересен. Ну, да, да, сегмент... Это э, так, да. просто, когда ты путешествуешь самолетом, люди себя ассоциируют. А, окей, хорошо, я также куплю билет ага. на самолет, вот сейчас соберу денег, полечу там, не знаю, в Таиланд, там сниму мотоцикл и вот я делаю вот то тоже, что делает этот да, человек. Да, да, да, да. А когда яхта, это нужно. Собрать бабло, научиться, яхтинг, этот, куча дискомфорта. То есть это, в принципе, тяжело. Да, и да. люди такие, себя с этим не ассоциируют и, может быть, в теории хотели, но слабые, чтобы это сделать. Поэтому и, как бы, контент не настолько он, как бы, покрывает широкие аудитории. Поэтому, да, мне да. кажется, это, это вынуждено, ну, все что связано с яхтингом больших просмотров иметь не будет это ну, просто надо я принять. бы сказал бы, что даже вообще тревел тематика она тоже достаточно узкая потому что люди да мечтают многие путешествуют но им проще включить вечером на расслабоне шутливая какое нибудь вообще там как некоторые другие блогеры делают как они прикалываются там что-нибудь кого-то подкалывают это вместо... да, да да да пранки да. вот эта тема заходит либо как эти детские каналы там миллионики там все это такое то есть у них совсем другая но это как раз таки Тема, как можно заработать, чтобы прийти к своей цели? Почему бы и нет? То есть да, да, делая да. то, что люди смотрят. Нет, если ты делаешь для, ну как бы наполняешь потребность, да. Если ты формируешь рынок, там, конечно, совсем другая история. В этом и есть нюанс, наверное, когда ты все же с кем-то, ты выбираешь какой-то путь, вы должны очень быть близки вот душой вот, к этому, к этой идее, к этой болезни, не знаю, там есть люди, которые путешествуют, вот, я смотрел, это в Перу, когда я катался на мотике, люди ехали на Веспа, а вдвоем делали кругосветку французы, и они возвращались уже с Ушуая, на Веспа, то есть, ну, и, ладно, там, она может 125-ка была кубов, но суть ну, там же, ну, же это скутер, это... же не для фрода, это, Фродо, это, это, это да, да, даже, да, даже не для плохих дорог, так, в да. этом плане. То есть очень круто, когда идеально. Кстати, вот в этом плане, наверное, яхтинг – это и сложный момент. То есть у женщин, у девушек вестибулярка послабее, да? и Нет, вестибулярке проблем этого? нет. Не-не-не, это же вопрос времени. То есть за неделю все привыкают. Uh -huh. Такого, чтобы кто-то не привыкал, нет. Есть, знаешь, вот такая категория людей, которые... Вот муж uh -huh. увлекся мотоциклами и такой, ты должна ездить. Ну, а да. ей, ну, нахер не надо. И она такая пришла на эти курсы и такая, да я нет, я не буду, я не хочу, там, оно, ну, оно просто не надо, uh -huh. и тут, а человек, он такой, прямо на эмоциях, да нет, ты будешь, а вдруг там надо будет, там, а ты uh -huh. поедешь, а я такой, да я не буду это ездить, на я вообще в упор не надо, все, то есть, и, э, вполне, э, да, да вот такая там, тема. Опять же, там, кайтинг, например, та же фигня, там, один едет, второй там, да не, не мое это, ну, вынужденный едет, это все страдания через такие прямо ну, да, нервы, да, да. через все такое, и это тогда сложно. Ну, конечно, и ты не получаешь удовольствия, то есть, если ты хотел бы покататься. У меня же был, когда я купил дом на колесах, я повесил вот сзади Эндура. Приехали мы так, вот в Сочи, кстати, это у нас такая была тема. Ну что, я думал, что я там через день буду летать на нем. Ну, все же Сочи, зимой, на зимовку. Продал, таки? Я продал вот, такие. Я продал. Потому что в итоге я за все время, там, что мы были в Сочи, я, наверное, два раза прокатился, а потом все, то есть, как бы, мне что-то Да, да, да. Потому что ты уехал, как бы, а нам что делать? Ну, это все. И ты такой, блин. Хочешь в этой теме идти, и тут в этом очень, конечно, важный аспект, чтобы твои поддерживали в твоих начинаниях, потому что они будут толкать тебя на новые возможности. А тут получается, что у многих интерес ну, ну такой, разнится, да, да, да, и, а, и ну, все. Я, я, я тебе скажу, обычно в яхтинге я вот много кого встречал, uh -huh. и если люди приходят в яхтинг на разных <связь> это ни к чему не приводит. Ну, либо они расходятся, это либо как бы продается я, там, например, Не скажу. продается. <связь> <Да>? <связь> <связь> Значит, просто расходятся. <связь> это, это, ну, вот как-то вот из тех, <связь> из каких-то там вот моих знакомых, ну, даже не личных знакомых, а вообще вот, знаешь, вот это вот инфополе, <связь> в котором я нахожусь, практически у всех так видишь еще хорошая альтернатива в принципе может быть яхтингу это дом на колесах ну естественно конечно опять же континентальное передвижение это, это может быть и яхта на самом uh -huh. деле в яхтинге тоже ничего сложного нету просто формат одно дело ты постоянно рубишься другое дело ты просто живешь где-нибудь там на мартиник на катамаране uh -huh. и, и, и и все кайфуешь там или там в марину стал но это просто ну, на самом ну, деле да, денег. Да, да. то есть стал в марину ты стоишь с классной инфраструктурой, там, с кондиционерчиками, электричеством. Ты вообще не видишь разницы, что ты живешь mm -hmm. в доме, Батыр. либо mm -hmm. на mm -hmm. да, ну, да. своей на лодке. Ну да, да, да. Совершенно здесь верно. Есть вопрос какого-то минимального просто комфорта в лодке, ну и, наверное, все. Uh -huh. А что касательно того, что на многие континенты как раз-таки в глубине находится самая красота. Ты обходишь все равно территории, которые, ну, в принципе, очень похожи, э -э, например, ну, любые... Ну, там... самблаз, богамы. Ну, да, <смех> <смех> да, очень похож <смех> очень. на друг друга, <смех> <да>. <смех> Хотели побывать на Сан-Блас или Багамах? Да. <смех> <смех> Только на лодке теперь это возможно. <смех> на самом деле, ты когда куда-то идешь, ты планируешь себе маршрут. Что ты хочешь увидеть? Не обязательно туристические места. Ты готов там, можно сходить там на Сан-Блас и стать на остров. можно сходить на Сан-Блас и стать там, где живут гуны, посмотреть, как они живут ага. и на их там э, структуру, ритм, там, ну, ну и да. все, то, что они делают. Это тоже интересно. И ты выбираешь, что ты хочешь. Это яхтинг, это возможности выбора, на самом деле. Ну да, хочешь, оставил, поехал по путешествиям. Да, у тебя просто диапазон сон. шире, а ты в рамках этого диапазона можешь выбрать свой формат и быть там, и быть ну, ну, да. просто в комфортном. А можешь и нет, можешь там устроить всем головную боль. Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. Наконец-то мы развиртуализировались, <свист> и ну, все-таки мир яхтенный и около яхтенный, он достаточно маленький, все друг друга знают. И люди должны, мне кажется, общаться, дружить и вообще нести в мир позитив. Однозначно. Спасибо за то, что приехал к нам. А, все ссылочки будут в описании под видео. Подписывайтесь на все социальные сети, все в этом в списке есть. Заходите к Максу, и на этом наш выпуск подошел к концу. Обязательно две подписки, два колокола, э, комментов Комменты. сколько хотите, но как не меньше больше. двух на моем канале. Тысячи. Тысяч, да-да-да. Этот колокол, звонок в ринду, и до встречи уже на следующей неделе. Спасибо, всем пока. Давай, Серега.